Всем привет, вот на канале Игры Дрона и сегодня я скачал новую игрушку по названием ps 2019 Так, давайте посмотрим, что здесь у нас изменило Так, ребята, мне здесь заставка очень нравится, здесь пике Джераро пике Вот этот белый фон мне еще нравится очень Так, ребята, давайте сейчас сыграем Матч, дивизион И активный матч Давайте нажимаем к матчу Так, ребята, давайте нажимаем далее, я играю за арсенал Твердит. Нажимаем. Загрузилась. С болельщиков очень хорошо видно. Они качественные стали. Поле здесь тоже качественное стали. Графикам здесь очень тоже нравится. Футболисты тоже стали качественные. Состав их не поменялся. Так, ребята, давайте сейчас попробуем сыграть. Так, надо у них забирать мяч. А то они сейчас могут гол забить уже. Так, мне чуть гол уже не забили. Так, ребята, давайте. Кидаем вот так вот. Давайте сейчас попытаемся забрать мяч и кому-то пас дать. Так, ребята, давайте забираем мяч. Вот так вот забрали мяч почти, блин, почти. Забрали мяч, ребята, давайте забираем мяч у них. Так, уф, Ротарь словил. Так, ребята, давайте кидаем вот так вот. Отлично. Так, ребята, давайте забираем мяч у них. Бежим за мячом, ребята. Отлично, забрали мяч. Пас даем вот так вот. Еще раз пас. Так, отлично, ребята, давайте еще раз вот так вот. Пас дадим, отлично. Пасуемся вот так вот. Так, ребята, давайте забираем мяч у них. Так, ребята, давайте отлично забираем у них мяч. Даем пас. Так, ребята, еще чуть-чуть от -чуть и мы гол забьем. Давайте мы сможем... Так, ребята, у нас, к сожалению, мяч забрали уже. Ну ладно, ничего страшного. Ребята, давайте у них сейчас тоже мяч заберем. Так, ребята, давайте... Забрали мяч почти... Так, ребята, давайте за мячом бежим. Мы должны его забрать. Так, ребята, давайте. Отлично, мы его забрали Поч почти, ребята. Так, хорошо, что не было гола. Давайте вот так вот даем пас. Так, ребята. Так, ребята, давайте кидаем вратарь. Давайте сейчас забираем мяч. Так, ребята, давайте забираем мяч у них. Давайте забрать у них мяч, ребята. Так, давайте. Так, Лукаку. Давайте забираем. Отлично, мяч забрали уже. Давайте пас даем. Так, ребята, отлично, пас дали. Еще раз давайте даем пас. Так, у нас мяч забрали. Все-таки. Так, давайте бежим за мячом, ребята. Бежим за мячом. Так, скоро первый тайм закончится. Пока что счет 0-0. Забрали мяч. Так, давайте у них тоже сейчас попытаемся забрать мяч. Еще чуть-чуть и первый тайм закончится, ребята. Протеревы здесь тоже понравились. Кстати. Ворота здесь качественные. Так, вот так вот даем. Класс. Еще чуть-чуть и ребята. Давайте мы сможем забить гол. Давайте бьем по воротам. Вот так вот почти забили гол, ребята. Ничего страшного. Кажется, счет нормальный. Там уже закончился, давайте нажимаем далее. Далее нажимаем Второй тайм. Так, ребята, второй тайм, сейчас будет. Так, ребята, давайте вот так вот паз даем. Отлично. Батарю паз даем. Так, бьем вот так вот, паз. Так, вот пассумся, ребята. Так, у нас все таки разобрали уже. Так, ребята, давайте сейчас заберем у него тоже мяч. Так, лукаоку. Так, ребята, давайте забираем у него мяч. Давайте бежим за мячом, ребята. Лично забрали мяч. Так вот паз даем, Рассуемся. Вот, ребята, давайте еще, давайте еще паз Бежим за мячом, ребята. Давайте сейчас мяч заберем. Так. Давайте, ребята, отлично, мы забрали мяч, давайте, так вот, пас даем, еще раз пас. Так, ребята, давайте мотаемся, вот так вот. Так, забираем у них мяч, ребята, давайте, мы сможем забрать мяч. Почти получилось, ребята, Лукаку. Так, ребята, давайте, забираем мяч у них. Думаю, как он и попал с поворотом отлично так ребят вот, загрузка давайте вот так вот мяч скоро второй тайм закончится уже давайте забираем у них мяч так давайте сейчас у них мяч заберем Давайте вот так вот отлично ребята забираем мяч посуемся вот так вот отлично ребята давайте еще раз поздаем так вот по мотаемся, ребята, давайте И бьем поворот Так, слабый удар был Мы не попали поворотом К сожалению, либо второй этап уже закончится Тут 20 минут еще осталось Давайте вот так вот Забираем мяч у них Пытаемся забрать мяч Так, ребята, давайте Забираем мяч у него ребята мы сможем забрать мяч еще чуть-чуть осталось давайте ребята мы сможем забрать мяч почти забрали мяч уже. так ребят давайте забираем мяч давайте мы сможем им забить голов так ребят давайте у нас опять забрали мяч так, давайте у них теперь забираем мяч так ребята бежим за мячом отлично мы забрали мяч вот так вот пас даем так, у нас опять пять забрали. Так, вот забираем отлично, ребята. Пассуемся. Так вот, паз даем. Так, лет, давайте. У нас опять забрали мяч. Скоро Скорость второй тайм. Закончится опять минут осталось. Так, ребята, давайте вот так вот наверх забираем. Так, еще 3 минуты осталось. Второй тайма, ребята, давайте. Забираем мяч. Так, вот отлично, ребята, паздам. Еще опазды. Так, отбасуемся отлично. Паздаем. Так, ребята, давайте мы сможем забрать мяч. Так, ребята, уже второй тайм закончился. Счет 0-0. Ничья у нас. Ну, а всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. С вами был Андрей. Ну, а всем пока.